Доброго времени суток, дорогие партнеры, дорогие подписчики! Желаю вам прекрасного дня и предлагаю знакомиться с очередным обзором о сайте 5 billion Sales. На этот сайт мы заходим без вложений, заходим на предстарт. Старт состоится 30 октября, а значит, что уже через две недели будет запуск. Этот сайт предлагает, за регистрацию и рекомендацию своей реферальной ссылки другому партнеру 100 долларов после запуска и еще 400 при сотрудничестве. Здесь происходят, возможно, достаточно интересные дела, достаточно интересные вещи, которые не держат в тайне. Вот эти две услуги. Услуга 1 даст вам 100 долларов за приглашенного партнера услуга 2 даст вам 400 долларов за приглашенного партнера если мы сюда нажмем нет мы сюда не будем нажимать мы потом зайдем через карту сайта то нам напишет что данная услуга пока не открыта она под секретом находится также как и услуга номер 2 что же здесь нужно делать вы заходите через chrome переводите в хроме сайт на русский язык если вы не знаете как это сделать обратитесь к помощи ютуба чтобы вы туда не ввели вы все абсолютно сможете там найти после того как вы зарегистрировались кстати регистрация выполняется на английском языке так как сайт находится в великобритании это легко проверить с помощью специальных сайтов сайт находится в великобритании соответственно админы данного сайта не русские поэтому заполняйте на английском языке ваши реальные данные ваш реальный адрес возможно это понадобится не бойтесь этого делать не совершенно мне совершенно глупо полагать что здесь собирают данные наши данные и так всем открыты я вам хочу сразу сказать, что если вы начали работать в интернете, то вы уже больше не защищены. Все ваши данные, те, кому надо, воспользуются и без вашего способа выкладывания этих данных на сайтах. Итак, что же мы делаем? После того, как мы зарегистрировались на английском языке, мы ставим аватар. Да, переводим на русский язык, заходим, да, тут переводим на русский. Здесь мы можем зайти в телеграм-канал, там уже более, по-моему, ли, тысяч человек, сейчас я посмотрю. Когда я заходила, было 7 тысяч человек. Ладно, я потом посмотрю, не хочу уже сейчас. Там было более 7 тысяч человек. Когда я зашла через неделю, там уже было их 14 тысяч человек. Я в последнее время не проверяла, уже, наверное, больше. В основном на этом телеграм-канале находятся партнеры, скажем так, не с СНГ. В основном с США. И достаточно активно пиарится этот проект. Здесь ожидают действительно что-то интересное. Но представьте, за одну регистрацию и одного зарегистрированного человека вы получите 100 долларов после запуска и 400 долларов после открытия второй услуги. Вы еще опять-таки за него получите. То есть, за одного партнера вы получаете 500 долларов, при условии, что он пригласил хотя бы одного. То есть, если у вас есть один партнер, и он у вас числится, сейчас я вам покажу, где так мы сейчас мы сейчас вот давайте нажмем весь уровень 1 вот ниже стоящий, вы нажимаете ниже стоящий, и а, я вам еще раз а, расскажу что здесь а, и того это всего ваша структура это количество а, людей в вашей структуре а, здесь а, у нас обозначенный uh, уровень да, 74, лично приглашенный. То есть, 74 человека uh, прошли по моей реферальной ссылке. Uh, здесь у нас uh, из этих 74, uh, 43 человека активных. То есть, я получу 43 умножить на 100 и потом 43 умножить на 400. Это только первая линия. Здесь у нас неактивные партнеры. Что я делаю? Как я помогаю партнерам? Вот, например, у меня есть девочка. Видите, вот она никого не пригласила, леди Ольга Бармина. Я уже нескольким людям так помогла. Есть у меня активные уже партнеры, которые понимают. Вот здесь девочка заработает, например, 1000 долларов. Возможно, у нее там внизу еще есть по 5 долларов партнеры. Кстати, первая линия нам дает по 100 долларов. На, вглубь на 16 уровней каждый партнер вниз дает нам активный еще по 5 долларов. То есть ну, достаточно вкусные должны быть деньги. Что я значит делаю? Вот, например, мне нужно, нужно помочь вот этой девочке. Вот она присоединилась у меня вот на самом начале. Я могу либо написать ей, что я, в общем-то, и сделала, но она мне почему-то не ответила. Возможно, она зарегистрировалась и вообще как бы да, потеряла интерес. Вот. В таком случае я иду э, в сообщение, что мы можем в сообщениях просмотреть? В сообщениях мы можем просмотреть э, э, сообщения от администратора за каждого человека, который к нам зарегистрировался. Мы можем увидеть его личные данные, его реферальную ссылку. То есть вот, да, тут ага, канал, вот, кстати, я могу и зайти сюда. половиной тысяч на канале человек, сейчас вам покажу вот видите 27 с половиной тысяч когда я заходила их было 7 прошло ну, наверное недели две недели 2 дома прошло и что я значит делаю я копирую вот эту реферальную ссылку и когда мне кто-то пишет личное сообщение говорит же я хочу зарегистрироваться я ему даю реферальную ссылку человека что это дает мне что это дает человеку ну во первых этот человек заработает как бы 100 долларов да, и я заработаю 100 долларов как у нас получается сейчас вам еще раз покажу вот весь мой уровень 1 то есть вот сейчас у Оли, у Оли есть партнер если бы у меня была связь с Олей я бы к этому партнеру, например, обратилась и спросила бы реферальную ссылку у него, но я могу видеть только свою первую линию. Вот я одного человека сюда поставила, и, конечно же, так как это человек пассивный, ни я, ни Оля ничего с него не получим. Но если бы этот партнер, например, отозвался, то я бы могла поставить и под него, и тогда и Оля бы заработала 100 долларов. Ну вот так вот, да, то есть я стараюсь помогать своим партнерам. У меня есть активный партнер. Вот эта девочка получит 600 долларов, плюс потом еще 6 на 400. Сколько там в глубину, не знаю, я вижу только первую. Да, вот, вот такого не делайте. Пишите реальные данные. Вот здесь вот реальные данные. Вот здесь не, не реальные данные. Я не знаю, ли выплатят потом по таким данным вам денежку. Не знаю, как там потом. Возможно, курс придется проходить. Ребят, такое может быть. Потому что на самом деле сайт достаточно серьезный. Он не дешевка. Вы можете его проверить. Здесь я уже в каждом своем обзоре рассказывала, что здесь вы можете найти полностью всю информацию. И а, здесь у нас а, сказано, что мы а, зарабатываем деньги, и мы не платим, за стоимость, а, не платим за старт. Вот, какова стоимость участия в качестве партнера? Я уже показывала это, да? Что вы бесплатно присоединяетесь, а, что после запуска сюда уже нельзя будет присоединиться бесплатно. То есть, после того, как мы запустимся, люди, которых вы будете приглашать уже на какие-то, видимо, очень классные условия, они уже будут платить. Сколько, я не знаю. Я не могу сказать, потому что они держат все в секрете. И я ничего э, здесь не могу вам подсказать. Вот услуга 1. Сколько я могу заработать? Вот здесь пишется, что за одного человека 100 долларов за каждого пользователя. Ну, конечно же, активного. И вы э, получаете... Каждый год пожизненно, то есть пока существует этот сайт, вы получаете по 100 долларов пожизненно за каждого пользователя, которого вы привлечете сейчас до запуска. И также вы получаете по 5 долларов за каждого пользователя, которых пригласит ваша первая линия и ниже. Точно так же, да, здесь вот некоторые подсчеты, это вы можете посмотреть самостоятельно. Ни в коем случае не кидайте как-то бездумно ваши реферальные ссылки с какими-то обещаниями ложными. Этого делать не нужно, люди должны понимать, куда они попадают и что сюда нужно приглашать. То есть есть проекты, которые подразумевают пассив, но это не этот проект. Для того, чтобы здесь заработать, в этом проекте, 100 долларов плюс 400 долларов за каждого приглашенного, мы должны приглашать, приглашать, приглашать, строить, строить, строить. Вам не дадут бесплатные деньги за то, что вы набрали кучу регистраций. То есть, если вы можете смотреть статистика уровней, Здесь мы можем видеть статистику уровней. Ну, как бы нам надо лучше, можно больше постараться. Да, вот мне сегодня партнер показывал, не, не сегодня, а вчера, сейчас вам покажу. Я, конечно, обалдела. Вы знаете, люди, которые именно за границей, все чаты, они что-то тут знают, потому что они уж очень круто стараются приглашать. Вот это вот. Нет, нет, нет, это мне партнер спрашивал. Сейчас я вам покажу. Это моя ссылочка. Угу. У меня уже появились иностранные партнеры, которые через переводчик общаются с нами здесь сейчас. Вот, смотрите. Это Дэнни, он из Швейцарии. И он мне показал скрин из своего кабинета. Вот это у нас общая колоночка, да? Вот это я вам показывала. Это общее, это активные, это пассивные. Вот смотрите, у человека 50 человек активных. За каждые 50 активных человек он получит по 100 долларов. После запуска это тысяч долларов. Ну и... Правильно, да? Да, 5000 долларов. Ну и плюс смотрите, сколько он получит по 5. Ребята, только я не буду этого считать. Это даже страшно считать. Тут только 2000, 3, 4. 5, 6, 7, 8, тут где-то еще 10 тысяч по 5 долларов. Ну, представьте, разве это не круто? Я очень надеюсь, что этот проект запустится, что он нас удивит, что он откроет нам тайну своих услуг инновационных, которых они держат в секрете, чтобы их не скопировали. То есть, пока они не запустятся, чтобы не скопировал никто вот здесь вы можете изучить полностью все самостоятельно если вы меня спросите нужно ли будет платить сейчас нет платить не нужно также так как везде написано абсолютно на этом сайте что мы не платим до запуска но после запуска те кто захотят зарегистрироваться сюда уже будут платить возможно что нам здесь будут платить за рекламу то есть мы будем рекламировать данные услуги Услуги, которые здесь на этом сайте появятся, мы будем рекламировать на своих социальных сетях и с помощью своих сайтов, если у нас есть, и будем получать за это свои вознаграждения. Далее я хочу показать вам статусную таблицу. Так, 43 человека у меня активно, я уже говорила. Это, господи, 43 на 100, 4300 долларов, дай боже. Как бы я этого хотела, ниже я даже не, не считаю, потому что очень больно надеяться, если это не выполнится. Да? Вот, дальше, что мы смотрим, это наша статусная таблица. При присоединении нам тоже положена какая-то награда, видимо, минимальная. Да? Далее идет активный партнер, строитель, суперзвезда, мегастар, легенда и лидер. Я в данный момент нахожусь на вот этой вот статус статусной таблички до да, статус на месте и это очень круто мне нравится интерес людей к этому проекту то есть ну интересно мне интересно людям вот новости нажимаете новости Здесь у нас написано, что будет обновление регистрационной формы, будет еще проще. То есть человек просто введет адрес, повторит адрес и все. Как бы он уже зарегистрирован и не надо ничего будет подтверждать, ничего не надо будет делать. Просто даете ссылку, человек вообще очень быстро и бегом зарегистрирован и все. Ну, кажется, я все вам сказала, рассказала, ребят. Либо здесь будет что-то безумно крутое, либо я пожалею, что я потратила столько времени на, скажем так, на то, что я этот сайт рекламировала и развивала. Но если логически подумать, уж больно он скрупулезно прописан. Это не сайт дешевка, не какой-то одностраничный сайтец. да. То есть мы тут видим, что тут действительно что-то, может быть, действительно интересное. Либо не будет. Ребят, <смех> я вас приглашаю. Регистрация по реферальной ссылке ни к чему вас не обязывает. Она бесплатная, совершенно бесплатная. Если вы не найдете реферальную ссылку под этим описанием, обращайтесь ко мне в личку. Она будет также размещена под этим видео. И я дам вам ссылку своего одного из своих партнеров. Ну и далее мы видим, да? Далее мы можем вот здесь, это главная страница. Здесь мы можем также ознакомиться. Я думаю, читать вы умеете, прочитайте сами, подумайте сами, догадайтесь до всего сами. Я вам рассказала то, что здесь и так уже написано. Вот смотрите, вот мне нравится этот момент всего два человека, приглашенные вами лично, и вы их просто как бы учите вас дублировать. То есть вы говорите, там, Вася, там, Надя, пригласите тоже по два человека. И тогда каждый из них вас продублирует. То есть вам надо не просто их научить, но и научить их учить других. И тогда у вас будет более чем 130 тысяч партнеров. Вы можете себе представить? Это немыслимо. То есть присоединяйтесь сейчас, ребят. Желаю вам прекрасных заработков. Пока-пока.